Слава Иисусу Христу еще раз. Наша жизнь как роза. Наша жизнь такая, бывает мы колючие, а бывает мы пахнючие. И я часто говорю, как вот скажу, как я пчеловод, я скажу вам, и в Слове Божьем написано, ваше благоухание. И чтобы вы благоухали пред Господом. И если нема у нас благоухания, и вот знаете, вот я как пчеловод, я скажу, что вот пчела не на каждый цветок сядет. И если цветок не выделяет сочность, выделяет это э, свои эти соты, пчела не сядет туда. Оно а ну, в ней там нема что брать. И вот мы, христиане, должны благоухать. И когда мы благоухаем пред нашим Господом, и когда в этом мире нас видит это благоухание Божье, то люди идут к нам и говорят, мы хотим напитаться этими сотами. Они хотят напитаться. Но если у нас нема благоухания Божий, друзья, то нам надо задуматься. И вот брат предо мной говорил, вот это христианская жизнь – и я так сидел и рассуждал, я буду. Моя пробует она очень большая, но я постараюсь ее укоротить, потому что время идет. Но Слово Божье нас учит тому, если мы прочитаем от Иоанна 10 глава, я возьму 7 стиха. Иисус, э, и так опять Иисус сказал им. Истина, истина говорю вам, что я дверь овцам, и все сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не слушали их. Я есть дверь, кто выйдет мною, тот спасение, тот спасется и выйдет, и войдет и выйдет и пашет и найдет. Вор приходит для того, чтобы для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Друзья, это факт нашего моей проповеди, чтобы мы имели жизнь с избытком, служили нашему Господу, и чтобы мы имели переполненную нашу жизнь пред нашим Господом. Друзья, и вот Христос говорит: Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. Единственный путь в вечность, друзья, только через Иисуса Христа. И Он говорит: Я дверь, и слышит каждый матьи, каждый отца, она знает голос своего пастыря. И когда вот это за чужим никогда не пойдет, и Он говорит что многие приходили и говорят, и мои овцы, они не слышали их. Друзья дорогие, а мы овцы Божьи, мы дети Божьи. И вот мы слышим голос Божий, где Христос говорил, «Приди ко мне», и мы пришли. Где Христос говорит, «Идите ко мне, все труждающие обремененные, и мы идем к Нему, и Он нас успокаивает». Только у груди Иисуса мы имеем это успокоение. Иначе другого выхода у нас нет. Если помните, я как чуть раньше говорил, как беда, мы куда бегим? Мы сразу до Бога. Мы сейчас в жизнью берем, живем свободной жизнью своей, так просто. Но когда раз, мы так, вот, так беспечно находимся, а потом раз, беда. И мы начинаем вызванивать пророков в первую очередь. Мы начинаем смотреть, куда идти, а почему случилось, а почему это происходит. Друзья, и вот это наша жизнь. Но у нас должна быть жизнь с избытком. Когда у нас полнота в этом в Духе Святом, когда у нас полнота в Господе нашем, то что бы ни случилось, а я должен быть. Спокойный. А я должен быть спокойный, потому что я с Господом имею эту связь. И видите, если Иоанна, 3 глава, 15 стих, говорит такие слова, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, мы верим Иисусу Христу, мы верим, что он наш пастор добрый. Если мы этому верим, и говорит, да вы всякие верующие него, не погиб, но имел жизнь вечную. Брат немножко зацепил за ад, но я вам говорю за жизнь вечную, где мы будем пред Богом. И написано, верующие на суд не приходят, но они переходят от этой жизни. И я часто говорю, мы. «Начинаем только жить». Человек у, ото, отошел к Господу, а мы говорим, у него только жизнь начинается. Знаете, очень часто слышишь людей, и они говорят, и это, я у, не у всех это слышу, говорят, я так хочу к Иисусу. Это жизнь наполненная была. Я помню такой пример, я скажу, я когда жил в Оклахоме, там была одна сестра, ей было 93 года. И когда я приходил к ней преподавать хлебопроломнение, она всегда говорила, Илюшечка, я открываю двери и говорю, Иисус, я здесь нахожусь, может, ты забыл, где я живу? Она ждала того Иисуса. Она ждала. И я помню, как сейчас, я в декабре пришел, ей продал хлебопроломнение. И я сказал ей, я последний раз прихожу к вам. И я пойду к Иисусу, я рода". Прошло три недели, она зашла к Богу. Друзья, это люди, которые были, у них была жизнь с избытком переполненная. Они чувствовали, что ты уже будешь вот уходить. И вот наша жизнь, и говорят, дабы всякий верующий него не погиб. И Христос хочет, чтобы мы и шли за Ним. Помните, тот момент, еще я прочитаю Отеана, 14 глава, 6 стих, говорит такие слова. И Иисус сказал Ему, Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аллилуйя! Этот Иисус который пришел, и мы только через него имеем эту жизнь вечную. Чтобы иметь эту полную жизнь вечную, мы должны пребывать во Христе. И помните, есть Иоанна 15 глава, тоже от Иоанна 15 глава, и тут э, с первого стиха говорят такие слова. Я истина виноградная лоза, а отец мой виноградар, всякую у меня ведь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 Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, и без меня не можете делать ничего. Дорогие друзья, важно этому быть на лозе, быть привитым. Мы, мы та привитая лозина, мы привитые к лозе. И мы написано, не гордись, но бойся. Если Израиль был отсечен, то ты не гордишься, что ты привитый. И не надо. А я часто говорю, молись за Израиля, чтобы Бог дал покаяние, чтобы Бог дал им больше, чтобы открылся этот Мессия им. И Бог сейчас открывается. Друзья, это важность нашего служения. Нам мы должны понять, если я на лазе, и если у меня корень Иисус Христос, и я питаюсь этим, то я буду пере переполненный тем, что Христос хочет сказать. И вот жизнь наша, понимаете, часто в жизни человек, он хочет выбирать свое. И он начинает, даже верующий человек, он, если бывает с детства, который многие верующие, и говорит, ну я же знаю, что мне еще, у, это, это. я же знаю, я уже все спасенный. Даже часто я встречался с детьми, которые, а, а, а, отец был там, епископ или кто, он говорит, ну я уже спасенный, я уже, все, мой папа таком. А я говорю, запомни, ты должен покаяние делать тоже. Разницы нема, кто твои родители. Ты уже в совершенных летах, ты должен делать покаяние. Тебе родители учили, но пришел ты совершеннолетним, ты должен выйти и покаяться пред Господом. И вот это происходит. И если 1 Коринфянам 3 глава, и тут говорит такие слова с 1 стиха. Павел говорит... Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? и не по-человеческому ли обучаю поступайте. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполлосов», то не плоские ли вы?» Друзья, это важно, когда у нас нет любви Божьей. Когда мы плоские, мы не живем духовно, мы не живем в этой благодати Божьей, мы не хотим, и вот мы хотим что-то своего, и думаем, ну что ты будешь учить? Но тут Павел говорит, я не мог с вами говорить, потому что людей, вот эта плоская жизнь, она так осуществляет, осуществляет людей, что они суетны становятся. И когда этот садовник приходит, как я читал, обрезает у ведь, и когда он начинает обрезать у тебя то, что тебя полюбилось, становится больно, Дорогие друзья, я это переживал, я говорю, потому что это от пережитой внутренности были моменты, когда она еще не была, это вещь моя, но я так ее полюбил, и когда происходило мне это, я сидел и плакал. И Бог меня вы, вот когда я вот это проходил, Бог мне это дает тему, что жизнь с избытком. Потому что переживаешь ты это. И Господь обрезает нас. И вот этот садовник, Он режет нас. И Он говорит, чтобы ты больше плода принес для меня. А если я не приношу плода, Он знает, Он отсыхает, Он берет. Но, друзья дорогие, у нас жизнь еще, еще дыхание в наших ноздрах. И мы должны сейчас не дождаться, чтобы эта ведь высохла. Когда уже ведь высыхает, уже поздно потом. Оно поздно, и оно отсечается и выкидывается куда? В огонь. И вот это куда выкидывается? Она идет в гиену. То мы должны правильно понимать, чтобы пока у нас есть дыхание, мы должны благодарить нашего Бога за все, как брат говорил. Когда мы благодарим нашего Иисуса, когда мы все предоставляем наш, себя, наше тело пред нашим Господом, тогда Господь совершает свою работу. И я прочитаю Римлянам, 6 глава, и тут возьму 10 стих и ниже. «Ибо он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех свертом, смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях Его. И 13 и не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудии праведности». Вот что требует одна Слово Господне. Это не я выдумал, это Господь дал Слово Господне. И мы, и вот видите, он говорит, что, что умер, видите, ибо умер, то умер однажды для греха. Если мы пришли к Богу, мы умираем для этого мира. Мы мертвые. Как я беседовал с одним молодым, я говорю, вот смотри, мертвый человек лежит в турно, Его что-то цепляет? Нет. Он ничего не видит, ему ничего не цепляет. Вот так мы должны быть мертвы для этого мира. Ничего не должно быть. Но мы должны жить для нашего Господа. Мы должны оживляться для нашего Иисуса и предавая себя, что у нас для Господа, для служения нашему Господу. И это Господь хочет. Я буду, я, потому что, как я сказал, время идет. И Слово Божие, оно, когда мы идем к нашему Богу, она вырабатывается, это вера в нашего Иисуса Христа. Она вырабатывается, и мы идем с Ним. И вот Колосянам это третья глава, и тут написано,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 Когда мы, и говорит, о горнем помышляйте. Поймите, я не говорю, что нам сейчас бросить всю работу и сидеть. Нет. Нам нужно трудиться, нам нужно все. Но мы должны, зная время всему, и говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта. Мы умерли, мы стали мертвы для всего, но жизнь наша сокрыта в нашем Иисусе Христе. И первое дело, одно дело иметь через веру жизнь вечную, совсем иное дело иметь через веру жизнь с избытком. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Дело иметь через веру жизнь вечную, я веру, я имею жизнь вечную, совсем иное дело иметь через веру жизнь с избытком. Я через веру имею жизнь вечную, но я и через веру имею жизнь с избытком. Бесы верить и терпещут. Одна вера, она не работает. Вера работает с делами. Вера работает с отдачей. И вот почему я и подчеркиваю, иметь веру, через веру жить с избытком. Когда мы полностью мое все естество идет служению Богу, мы наполняемся Духом Святым. И видите, удачи нам писано, одно дело быть праведным в нем, пред Богом, оно все зависимо одно с одним. И быть праведным. И 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит так, «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведным пред Богом». Это Иисус Христос. Не знавший греха, Он пострадал. И говорит, не знавший греха, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведным пред Богом. Это жертва Иисуса Христа. Иное дело существует. Его праведный жить в себе. Друзья, когда мы даем полностью нашему Господу, Он входит в нас и говорит, живи во мне. И тогда мы движемся. И вот говорит такие слова. 1 Иоанна 3 глава 7 стих говорит так. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду». Тот праведен, подобно как Он праведен. Дорогие друзья, кто делает правду, тот праведен. Но и этот стих, Он нас пободряет тому, чтобы нам как жить пред нашим Господом. И другое место, говорит 2 Коринфянам 5,17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Когда мы отдались, мы во Христе, мы произображаемся новой тварью. Мы новая тварь перед нашим Господом. И тогда и совсем иное Христу жить в жизни своей. И тогда Христос своей жизнью живет в твоей жизни. Когда мы идем, и идет Колоссянам 1,27, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас упование славы, и Римлянам тоже повторение, такое 6,13, и не предавайте все на ваших греху в и неправды, но представьте себе Богу, как оживший из мертвых и члены ваши, Богу, в праведности. Полностью, целиком не грешить, а сказать, Господь, я в Твоем распоряжении, я в Твоих руках, делай со мной, что Ты хочешь. Помните, когда я говорил за грошечника, когда проповедь говорил, Иртама, Господь, лепись меня, Ты делай, я Твой. Чтоб я был благоугодный для разумного служения Твоего. Друзья, и это наш выбор. Мы отдадимся Господу или мы отвернемся от Него? Мы будем подать его ему, чтобы Он с нас сделал сосуд? Или мы отвернемся от Него? Или мы ожесточимся? И вот это то, что Христос... И вот... Время, Знаете, я скажу, что податься греху, жить потерянной жизнью, и вот, как в Откровении написано, там третья глава и 1 стих говорит так, «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, жив но ты мертв". Мы многие называемся христианами. В полно. И мне задают вопрос часто, а что столько церквей, Неужели они погибнут? И что ответить? Я не даю спасения. Бог дает спасения. И вот отвечай. Но ну, я вам скажу. Мы должны знать. Но ну, видите, знай твои дела. Ты носишь имя, будто жив. И мы часто часто встречаем людей, вроде бы они жив, живые духовно, я часто выражаюсь и улыбаюсь, говорю, ветра нету, а деревья шатаются. Сила Духа Святого не сошла, а они уже шатаются, а друг друга чуть не бьют, толкают. Друзья, мы должны подумать, о чем я говорю. Я не хочу судить, но я говорю вещи, которые там, где сила Божья сходит. Там, где сила Божья сходит, там, где и была помазание Господня, там народ говорит «Ава, Отче!» Это фараманцы. Друзья, сила Духа Святого тогда сходит, она начинает работать, и народ ощущает эту благодать Божью и говорит «Мы будем служить Богу этому». Если мы вспоминаем, когда Илья был на, на, на горе, кормил, он на, на горе, когда он собрал тех пророков, и Он сказал, долго ли вам хромать но оба колена? Братья и сестры, друзья дорогие, и Господь сегодня, Он хочет, чтобы эта сила Божья, она сошла на тебя. Чтобы ты сегодня не вышел пустым, но это благодать Божья, она действовала. И вот видите, откровление говорит, ты носишь имя, будто жив. Да, кажется, все христиане, кажется, видно все нормально. Но есть немножко дёхту, который идет против Слова Божьего. Но придет время, когда придет тот садовник, Он будет обрезать. Он будет обрезать. И мы должны правильно, Бог желает, чтобы мы познали силу обновления. Силу, жизнь, она одна, друзья дорогие, которую Бог дает нам, чтобы мы правильно эту жизнь с избытком прошли. Дорогие друзья, и вот Слово Божие, и говорят такие слова, мы можем посмотреть на Христа, который прошел, и я вот прочитаю, где говорят такие полостиши, такой Филиппин, Филипп, послушным даже до смерти и смерти крестной. Это Иисус Христос, Он был послушен Отцу во всем и пошел на крест ради Тебя и меня, чтобы мы имели эту жизнь с избытком. Это Господь, дорогие друзья. И вот ты должен представить себя. Это добровольная отдача себя, совершенной воле Божьей, по отношению к твоей жизни. Мы часто задаются вопросами, а что мне делать? Что я должен делать? Ну, какой мой труд? Я часто говорю, начинай молиться за служителей, за церковь, а Бог тебя откроет. Бог тебя наполнит, Бог тебя вразумит. Ты должен двигаться. И вот с своей стороны, видите, акт веры. И первая фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Сам же Бог мира, да светит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Друзья, это Слово Божье нас ободряет, чтобы мы и шли. Мы должны представить, смотреть на это все, что как Христос прошел. И вот Ефесянам говорят такие слова, пятая глава, и 18 стих, и ниже. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидаясь самих себя псалмами и словослойми, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, Аллилуйя, и вот подчеркивает нам, что мы должны, исполняясь Духом Святым, Который взывает овоотче. И когда мы это делаем, происходит у нас нечто рождение свыше. Мы рождаемся из силы Духа Святого, который происходит. И некогда, если мы вспомним то место, когда Христос встречался с Никодимом, мы это все знаем историю, но я только подчеркну, где это Отьяна, третья 3 глава из 3 стиха, я возьму так. Иисус сказал ему в ответ, Истина истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. На первый взгляд смотришь, что ты говоришь? И он говорит так: не может увидеть Царствие Божие, если ты не родишься свыше. Никаким говорить Ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели он в другой раз войти в утроб матери своей и родиться, и Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, духа большой буквы, не может войти в царствие Божие. Рожденные по плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Христос, беседуя с Никодимом, Он открывает Ему глаза. Никодим не говорил в обществе, Он пришел тайно к Нему, чтобы Его никто не видел. И Он знает, Он взгляд, Он говорит, мы знаем, что ты от Бога, что ты послан, и мы знаем, ну что делать? И Христос Ему говорит, что нужно родиться свыше. И вот, если прочитать нам еще одно место подтверждения, 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас, Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои?» Аллилуйя! Коринфянам Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши – Суть, храм Божий. А написано, кто разрушит храм Божий, того, вот что будет, покарает Господь. И вот мы должны, и вот которые имеете вы от Бога. И вы не свои, мы не свои, мы Божьи дети.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 Бог хочет нас сегодня открыть то, чтобы нас оторвать от этого плотского, и чтобы нам открыть это сердце пред нашим Господом. И Господь хочет, чтобы мы... Он как в Откровении написано, «А я хочу войти и вечерить совершить. Я хочу сегодня себе с тобой вечерить, дорогой друг». Открой сердце и пусти меня, и я сойду и вечерю с тобой сделаю один на один. Я хочу говорить с тобою. Друзья, Господь хочет сегодня с каждым говорить. И ты можешь с ним говорить, и ты ему скажешь свои нужды, свои проблемы. И он скажет, ты мое дитё, Я он обнимет тебя и скажет, я хочу с тобой вечерить сегодня. Аллилуйя! Это наш великий Бог. Он хочет, чтобы мы двигались. Исполняйте с Духом это повеление. И вот еще написано 2 Петра 3,18, говорит так. «Не... Но возрастайте в благодати, в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Иисуса Христа, Ему слава, и ныне в день вечный. Аминь. Возрастать нам больше в Иисусе слави нашего Господа. И написано, возрастать, это нужно расти, идти ступеньки по ступенькам. И это нам нужно подниматься, как я часто привожу пример, стоит здание большое, и там находится, на второй этаж надо ступеньки подниматься. Вот это все мы должны постепенно идти шаг за шагом и подниматься к нашему к святому Иерусалиму. И к нашу жизнь мы должны не И тогда, когда мы это делаем, мы находимся в полноте. Знаете, друзья, я скажу, есть четыре вопроса, в которые идет младенческая ступень, детская, юношеская и отцовская. Эти четыре ступени, если мы должны просто сделать вывод, на какой ступени мы находимся. Видите, младенческая ступень, это находит, если взять прочитать Коринфянам, я уже читал, 1 Коринфянам, третья глава. И тут первые стихи говорят такие слова. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И я питал вас молоком, а не твердую пищу, и вы были еще не в силах». Друзья, и вот Павел пишет за младенцем, я не мог вас, с вами говорить как взрослыми, и бывает в нашей жизни, мы понимаем, что такой младенец, маленький ребенок, он кричит, капризничает, он много требует, и сейчас в наше время, оно бывает в церквах, люди вроде человек взрослый, но он духовно младенец, он капризничает. Он ищет, что-то сам и не знает, что он. Он хочет, чтобы ему внимание уделили. Он хочет, не поймет, что это младенцы, которые, не познавшие, они еще не выросли. И вот это Христос, Он говорит, и тут Павел пишет: говорит, и вот я питал вас молоком, а не твердую пищу. Вот возьмите ребенку, дайте твердую пищу. Он задохнется. И вот это вот, Христос говорит, чтобы мы и шли, чтобы не были мы плотскими христианами. Я укорачиваю, потому что здесь тема, но я говорю вкратце. Вторая ступень, детская ступень. И 1 Иоанна, 2 Голова, 12 стих говорит так. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Оказывается, лучше немножко быть детем, чем младенцем. Там, говорит, я питал вас молоком, а тут, говорит, за детей, и, и, говорит, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его, ради имени Господа. И вот некоторые христиане, они находятся в церквах, и они вот, они как вот дети, именно они хотят, чтобы их кто-то хвалил. О, ты хороший сказал. Вот ты что -то. Это дети, которые ждут похвалы. Знаете, вот, когда ребенка похвалишь, вот, вот детей нема. вот я деточек хвалю, говорю, вы так молодцы спели. Вот я даже одному говорю, говорю, тебе, тебе столько лет, я, говорю, я в твои года стеснялся выходить, а ты поешь. И они, у них желание появляется опять. Но они растут. А бывают взрослые, но они еще дети. И вот, вот это Господь хочет, чтобы мы продвигались, чтобы мы и шли. Еще одна ступень есть, юношеская ступень. Это 1 Иоанна, вторая глава тоже, и 13 стих говорит так. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Юноши – это уже лучи. Вы победили Лукао. Вы можете бороться с грехом. Вы можете противостоять всем искушениям. И вот пишет, говорит, пишу вам, потому что вы победили Лукао. Всякое искушение. Вы победили, вы можете победить, потому что ты читаешь Слово Божие. Не только читать, но ты исполняешь. Знать Писание это хорошо. Это надо. Но нужно еще исполнять. Нужно еще исполнять. Как брат тот раз говорил, я тоже всегда говорю, кегебисты в то время, они знали Писание лучше нас. У них было больше Библии, чем у нас у верующих. Я помню, у нас была первая Библия у Папы, переписана вручную. Да, друзья? А у них были напечатанные, так что вот это вот знать хорошо, но нужно еще исполнять. И когда мы знаем и исполняем, тогда мы идем, у нас жизнь с избытком. Этот дух святой он наполняет нас, и он ведет своей рукой. И мы тогда, чтобы ни было, тогда мы перейдем в тот ступень, который написано отцовство. И вот я, я вам прочитаю, вот еще одно за младенцев, говорю такие слова, 1 Коринфянам 13-11. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Вот это самое главное. Нужно нам продвигаться. Мы христиане. И вот представьте, дети вышли одно, и вот представьте, взрослый человек, он начинает мыслить как ребенок. Что мы говорим? Человек отсталый. Мы это понимаем. Но когда в духовной части человек всю жизнь верующий, и он совершает это, мы должны задуматься. И Христос хочет, чтобы мы двигались. И вот есть еще четвертая ступень, это оптическая э, ступень. Ступень Отца. И говорят такие слова. 1 Иоанна, тоже 2 глава, 13 стих, это Верхний Полосище. Пишу вам Отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Аллилуйя это уже отцы, которые они учат. И это ступень развития, друзья. И вот отцы они учат, и они помогают, если есть младенцы, они помогают им возрастать. Вокруг них людей, но опять настоящие отцы, Он никогда не будет унижать младенцев или детей, а Он будет им помогать. Это отцовство, которое печется и помогает. И вот Римлянам, 5 глава, 1 стих говорит так, и так, оправдавшие верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса. Христа И другое место, Филипп, Филиппом... Э, говорят такие слова филиппийцам. 4,7. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Имеет это радость. Что бы ни случилось, ты, Отец, все смотрят. Вот представьте себе, в земле что-то происходит, все дети обращаются до кого? Папа. Как папа поведет? И все за ним дети. Это происходит, это отцовство. И вот когда папа показывает детям, как нужно молиться, папа показывает детям, как нужно читать Слово Божие, рассуждать, как исполняться Духом Святым и пребывать в Господе, он это показывает детям. И тогда происходит нечто. И дети, когда вырастают, они говорят, мы хотим служить такому Богу. И я не раз говорил. И я сказал, и я говорю, и я хочу служить тому Богу, который служил мой папа. И хочу быть таким, как он. Может, даже два раза. Как мне помню, Господь сказал через слово проческое. Сын мой, готов ли ты продолжить труд отца твоего? А я сказал, да, Господи. У меня не было возможности думать. А я сказал, вдвойне. Просил и так вот сказал. Понимаете? А такое желание у меня было. У меня проходилось, когда, и, когда Илья должен был возносить. И говорит, проси, что ты хочешь. А вон та сила, которая на тебе, чтобы почила на мне вдвое. Сила почила на Елисея? Почила. Знаете, ну чтобы эту силу получить. Нужно пройти. Нужно пройти. Бог ломает. Бог делает с тебя то, чтобы ты был твердым. Чтобы не было, чтобы ты мог твердо идти. Это говорит. И мы должны... И еще одно место, я прочитаю Римлянам 8 глава 28 стих, говорит так. Притом знаем, что любящим Бога призваны по его изволению, все содействует ко благу. Что бы ни случилось, в земном, духовном, все содействует ко благу. Бог проверяет, как брат напомнил, зайова. Нам непонятно, но Бог проверяет Твою твердость. Я помню, когда Бог проводил меня в моей жизни, и когда помню, я так сидел. И брат проповедовал за Иова, и он читал то место, когда были собраны сыны Божьи, и пришел, говорит, и сатана пришел. И тогда Бог задает вопрос, откуда ты пришел? А он говорит, я обошел весь мир. И все, говорит, а ты видел моего там Иова? Да, говорит, я видел, но твоя охрана возле него стоит большая. Говорит, отними охрану и дай мне его в мое распоряжение, вот увидишь, как он будет славить тебя. И когда брат читал, а я проходил долину, плача, и я себе ставил за место Иова, думаю, вот куда попал. И вот не ходился, я находился в проповеди, на, на служении, и вот попадал на такие проповеди, где за Иова читалось. Я сидел и ревел, говорю, господи, неужели это ты для меня говоришь, чтобы весь народ слушал? Друзья, это происходило. А потом был момент такой. Когда я был на, на, у гончара, на, на гончаре, он меня на это кружал. И брат читает из этого, а я сижу и говорю, вот опять за меня говорят. Потому что гончар вылепывал тот сосуд, который хотел. И происходило то, что сидишь и думаешь, церкви тебя не заметили. И это со мной было, а я был как раз ну, сушки ушки потом огонь. Друзья, это важно. И говорит, все содействует ко благу. И вот в таких ситуациях мы должны благодарить Бога. В таких ситуациях мы должны славить нашего Господа, потому что Он ждет благодарности. Он ждет от нас, чтобы мы сказали. И вот Ефесянам 2 глава 7 стих говорит так. «Дабы я в грядущие века...» произобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Аллилуйя! Это нас радует, друзья! Это нас радует! И мы когда идем так, именно мы идем, у нас наполняется жизнь с избытком исполнения Духом Святым, и мы переполнены, и тогда, к нам мы переполнены, и тогда из чрева потекут реки воды живой. Аллилуйя! Тогда из чрева потекут, потому что ты переполненный. И ты славишь Господа. И это ты переполнение ты хочешь отдать людям. И Господь говорит, ты, освобождайся, а я тебе буду наполнять, шарфарамантус. Друзья дорогие, это Бог хочет от нас. Наше дело – Выбрать, что мы будем сегодня делать. У нас выбор есть какой. Идти дальше, бороться и сказать, Господи, я знаю, что я с Тобой все смогу. Я с Тобой все смогу. Что бы ни случилось вокруг Тебя, но Ты пройдешь. Ты пройдешь эту долину, как брат напоминал, что позвонил на Украину, а брат радуется. Друзья, дорогие, я тоже брату своему звонил. Он говорит, браток, света нету, а мы никуем пред Господом. Это важность быть благодарным Богу. Это важность быть, остаться благодарным нашему Иисусу Христу. Ибо Он один достойный славы. Он достойный славы, наш Бог великий. И Бог чудный. Друзья, мы будем идти на молитву. Мы будем сейчас молиться. Благодарить нашего Господа. Чтобы не было в нашей жизни, мы будем славить нашего Иисуса. Мы будем прославлять нашего Господа. И мы будем величать Его имя. Мы будем сейчас молиться, чтобы Господь благословил нас. И Бог наполнил нас силой Духа Святого, чтобы нам открыть наше сердце и сказать, Иисус, войди и свечерки соверши. Аллилуйя. Аминь.